Пошла запись. Запись пошла. Всем привет, я с вами на связи Олег Факеев. Я готовлюсь пробежать казанский марафон. Ну, я так всем говорю, казанский марафон. На самом деле, я поеду половинку, то есть 21 километр, и подумал, а как мне лучше всего подготовиться? И самый лучший способ нанять профессионального тренера. И я себе такого профессионального тренера нашел. Вот, вот, эта молодая девчушка будет моим личным тренером. Запускаем. И вот так вот за ней... За ней вот так вот я и побегу, вот так, и надеюсь, что таким макаром я пробегу свой 21 километр. Подожди, я за тобой не успеваю! <свят> <свят> вот так вот мы пробежимся немножко. Так, сейчас я поставлю на паузу. Вот так мы бежим. Сейчас горку легко, я даже. Я могу обогнать велосипед! Вообще. Что быстрее! Я чемпион! С таким тренером? Нет! Нинча, оно меня обгоняет! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! быстрее! О! Что, теперь мне надо отдыхать! Фух! Надеюсь, что это все записалось. Я тоже. И вот кульминация. Я погнал тренера. Оказалось, что на дороге в горку мои кроссовки бегут лучше, чем велосипед. Но мой тренер не сдается и набирает обороты. В общем, как и так. Вот так мы и бежим, бежим, бежим. бежим. И тренер сдался! Тренер сдался? О, горе, мне горе! Что я буду делать? Мой тренер сдался. Никогда не говори, что я сдалась. Как только ты сказал, что я сдалась, ты уже сдалась. Ты проще скажи пересчет маршрута. У меня пересчет маршрута. Или у меня пауза. Я набираю силы для следующего рекордного рывка. Вот так надо говорить. Ну, а я воспользуюсь ситуацией и тоже наберу силы до следующего рывка. Далеко нам еще бежать? Да, так и нет. О, нам еще чуть чуть осталось, но мне после этого еще километр два с половиной. Как-то так примерно. Ох, как смешно это будет смотреться в Ютубе. Представляю просто, когда я буду на пенсии смотреть и ржать, как я бежал. Интересно, а у вас есть, что вам будет смотреть, когда вы будете на пенсии? Наверное, есть. Так, ставим Ну что, я благодарю своего тренера Нелю за проведенную тренировку. Теперь я не сомневаюсь э, в своем успехе в полумарафоне в Казанском. Ты сомневаешься в моем успехе? Нет. Но тренер тоже не сомневается, значит, все у меня будет хорошо. А я с ней прощаюсь, отправляю обратно к родителям. Благодарю ее за помощь, проявленную мне в подготовке. Всего тебя хорошего и новых тебе Толковых учеников в беге. Давай, спасибо, пока.